Студия. с вами Татьяна Рыцкая и бренд .ру. Сегодня у нас в гостях Ирина Мухарева, признанный эксперт в области поиска предназначения по почерку. На самом деле, очень интересная тема, которая имеет отношение точно так же и к вам, наши зрители. Но сегодня Ирина у нас будет не в качестве эксперта, а в качестве гостя. Мы ее немножечко так поспрашиваем. Ирина, вот такой вопрос многих интересует, да, почему-то люди реально вот так вот, есть такое слово, шарахаются от МЛМ, когда да, говорят там, секс и МЛМ не предлагают. Ваше представление, вот, да, что такое МЛМ? Что вы знаете просто вот как обывателям Ну, у меня ощущение, если честно, в МЛМ, что это люди, которые Сумками таскают какие-то товары и всем предлагают, предлагают, предлагают. Надо тебе, не надо, ты им объясняешь, что не надо. Тем не менее они твердо уверены, что именно эта вещь спасет меня от какой-нибудь простуды, вылечит меня там еще чего-нибудь, сделает мою кожу какой-нибудь лоснящейся. И даже сегодня мне тоже предлагали, мне сказать, что именно это тебе поможет. Спасибо огромное. Я, безусловно, понимаю, что это, скорее всего, я натыкалась именно на начинающих консультантов, которые то есть, пробуют что-то еще, набивают первые шишки и вот, какой-то свой способ пытаются найти, чтобы как-то уже опробовать я правильно поняла. Получается, вот такое отражение вызывают те сетевики, которые приходят и навязывают. то есть Навязчивые, да. Скажите, вы вообще косметикой, чем-то какими-то витаминами пользуетесь по жизни? Вы такая энергичная, обаятельная девушка, да? Скорее всего, кроме хлебушка картошки, вы еще чего-то бананчиком кушаете, да? Как вы себя поддерживаете, наверное? чего то покупает любите выбирать сами или когда вам советуют? А, для меня Тигмагазин – это процесс. Для меня процесс а, – ходить, да, потрогать один крем, а, открыть друг другую какую-то фруктуру, например, да, если говорить о магазине косметики, а, поговорить лучше с экспонсессантом, если я не уверена, что мне подойдет лучше. То есть для меня это не просто так нельзя, в принципе, вот в принципе надо это, а был бы для вас интересен вот такой подход, если вы пришли и вас пригласили просто как, как эксперт, да? то есть вот вот эти, у нас есть офис, да? Вы знаете, у нас поступили новые крема, новая линейка. И Для нас очень ценно мнение. То есть, вот таких интересных, похожих девушек. Могли бы просто прийти, потестировать и сказать, что вам понравилось и что хотелось бы лучше. То есть, покупать ничего не надо. Просто приходите в гости на чай и тестируйте. Вот а, у меня, к сожалению, мало времени. У меня большая-большая проблема это со временем, поэтому если бы вдруг а, я проходила бы, бы мимо и кто-то из знакомых из моих хороших знакомых mm -hmm. то, а меня бы пригласила и у меня бы оказалась такая минутка, я бы возможно хочу. А конце концов лучше сделать и жалеть? Не сделать и жалеть. Mm -hmm. это здорово. <laughs> а, скажите, а вот теперь к вам вопрос как к немножечко, uh -huh. да, в нашу тему. Интересный, интересный разговор пошел, то есть люди могут продавать по-разному, по да? то есть, ага. есть разные методы продаж, кто-то продает на улице стоит, предлагает там буквально выставочка и предлагает крема, кто-то делает рассылку через интернет, показывает результаты, кто-то делает, то есть способом телемаркетинга, звонит по телефону там холодные такие продажи наверное не каждому этот метод подойдет да, можно как-то вот по почерку э, понять э, вот какой метод продаж подошел к этому человеку, то есть это реальные такие живые продажи на улице или лучше могут в интернете общаться, а можно вот как-то найти, чтобы это было менее безболезненно. Знаешь, можно. Я думаю, здесь главную роль имеет именно интроверта человек. Очень часто мы считаем, что мы там экстравертны, а как только дело доходит до практики, человек стоит, теряется, теряет слова и так далее и тому подобное. Поэтому здесь нам, естественно, помогает очень прочее. Это все очень ярко видно и отражает можем тогда посмотреть, насколько комфортно будет, например, проводить какие-то мероприятия на сцене. Mm -hmm. Либо это может быть yeah. на улице, будет очень легко подходить, знакомиться, общаться. Либо человек, наоборот, немножко стесненный в этом плане, поэтому ему как-то проще вот либо один на один, либо как-то сначала подстроиться под человек, вот как бы освоить, выйти своей зоны комфорта и уже потом начинать рассказывать. В том числе, и, например, в онлайне очень приятно. А ты кого можно ли бабочкам узнать, будет ли человек, то есть, есть ли у него заданки вот именно лидерские, чтобы вести за, за собой людей? Не просто продавать, а именно чтобы была большая структура. Вот приходит начальник, говорит, э, у меня в жизни опыта не было, ага. чтобы руководить, вести за собой. Ну он почитал книги, я хочу, вроде идея хорошая, но не знаю, потянули я и вкладывать ли мне время в себя в этот бизнес, чтобы то есть достичь. Наши лидерские смотрят. Безусловно, есть яркие лидеры, в которых видно даже и мне почерков. Все, всегда есть компании, где есть явный лидер и есть лидер, которые иногда такими манипулятивными схемами тоже могут оперировать. И серые кардиналы. Серые, да. И серые <с кардиналы, да. Тем не менее, можно посмотреть задатки лидерства. Разные есть типы лидерства, у нас есть паризматические есть авторитарный когда человек да, не будет этим процессом остальные все должны шестеренки выполнять так результат не обсуждается то есть мы можем посмотреть и уже направить человека допустим побывать в себе эти лидерские качества естественно не за один день это делается работать работать и еще раз работать но посмотреть мы их можем, естественно Ирина от вас попрошу для наших зрителей самый секретный секрет один один но самый секретный, да, самый секретный секрет на самом деле, как определить свое предназначение. Просто то есть вот самый первый шаг, который сделают. Хочу определить, то есть, что, да, как мне более узко пойти в сетевом маркетинге. Хочу мне читать лекции по здоровью, мне читать лекции по красоте, или вообще мне чисто по бизнесу, или там, да, и еще какая-то более узкая ниша. И как, вот, как, а то и с чего начать? А, с чего начать? Я не думаю, что вам стоит экспериментировать самим с почвоком, поскольку это очень а, глубокая субстанция, и вам не нужно на этом заморачиваться. Первое, с чего нужно начать, а, это выписать а, те направления, между которыми вы пытаетесь решить. Отдельно каждый на отдельный лист бумаги. А, поделите этот лист пополам и напишите плюсы и минусы для себя. Пишите, пожалуйста, только это -то не за один день, потому что вы сразу все можете не накидать. Вы ну, походите, подумайте, пусть у вас мысли как со уже. И потом сравните, где больше плюсов, где больше минусов. Я думаю, первый шаг вам не стоит отталкиваться. Номинация. Ирина, большое спасибо. С вами была Татьяна Рыбская и брандексперт.ру